Здорово, меня зовут Владислав, сейчас я вам покажу сборник всех так или иначе полезных биндов для CS:GO. Это видео разделено на тайм-коды для более удобного ориентирования, они также будут находиться в описании. Впрочем, как и все бинды из этого видео, и конечно же вы можете менять клавиши на более удобные для вас. Советую сохранить это видео, чтобы не потерять его, и я очень надеюсь, что ты здесь найдешь что-то новое для себя. Если я упустил какой-то бинт, то обязательно напиши в комментариях об этом, ну а мы начинаем. Начнем с гайда для чайников. бинт это назначение на выбранную клавишу определенной команды, которая будет прописываться в консоль при каждом ее нажатии. Для того, чтобы что-то забиндить, нужно ввести команду в консоль. Чтобы удалить бинд с кнопки, нужно приписать unbind и клавиши, на которой стоит бинт. Для того, чтобы открыть консоль, ее нужно сначала активировать на сроках игры. По дефолту она открывается на букву «ё». Что ж, на этом гайд для чайников закончен. Погнали к биндам. Первое. Распрыжка на колесико мыши Данный бинт привяжет прыжок к колесику при его прокрутке вверх или вниз, что значительно упростит бэхоп Помимо этого прыжок будет одновременно привязанный к пробелу по дефолту, чтобы не было случайных моментов Быстрая смена оружия При нажатии на привязанную кнопку вы переключитесь на нож, а потом сразу же на основное оружие Это в основном используют снайперы, чтобы поймать наилучший тайминг Смена гранат Данный бинт позволит выбрать вам определенную гранату на своей клавиатуре. Вам никогда больше не понадобится скроллить ваши гранаты через колесико мыши или через кнопку 4. Смена прицела при выборе гранат. Данный бинт очень полезный для раскидки смоков, молотовых и светошумовых. При выборе определенной гранаты он будет растягивать ваш прицел на весь экран, что значительно повысит точность броска. Заглушить всех в голосовом чате. Этот бинт позволит вам выключить голосовой чат. В решающих моментах матча позволит избежать лишних шумов от команды при нажатии на кнопку привязки. Быстрый дроп бомбы. Иногда нужно очень быстро выбросить бомбу. Данный бинт позволит вам выбросить ее даже не переключаясь на нужный слот. Достаточно просто нажать одну кнопку. Очистка крови, следов от пуль. Во время игры на стенах обязательно появляются следы от пуль или крови. Или крови, как правильно. Иногда они даже могут устроить вам помеху, из-за которой вы не сможете увидеть своего соперника и вследствие проиграете раунд. При нажатии на кнопку бинт очистит всю карту от игровых следов. Также эту команду можно забиндить на кнопке ходьбы, чтобы во время того, как вы двигались, карта сама по себе очищалась. Смена рук. В некоторых игровых ситуациях ваше оружие может отвлекать и перекрывать вид. При нажатии кнопки бинда вы смените оружие из одной руки в другую. бинт на ноу no клип данный бинт будет очень полезен для быстрого передвижения на приватном сервере по карте во время тренировок или в матчах с друзьями для фана просмотр сквозь стены данный бинт включает команду которая создает такой же эффект что его хак полезен для тренировки прострелов и других возможно запретных целей убрать прицел в основном этот бинт используют для игровых скриншотов он позволит вам спрятать свой прицел по нажатию кнопки и также вернуть его обратно один из самых полезных биндов бинт на Jump Throw. Данный бинт используют для правильных бросков гранат. Он позволит игроку прыгнуть и кинуть гранату одновременно, что нужно для некоторых раскидок. Увеличение громкости шагов. Должно быть в автоэкзек. Данный бинт позволит увеличивать громкость в игре, когда вы используете shift, не заходя при этом в настройки. Полезен в клатчах. Приближение радара. Иногда настройка оптимального размера для своего радара – сложный процесс. Радар маленький, труднее определить позиции тиммейтов. Большой – сам радар может мешать. Поэтому этот бин спасет вас, если вы испытываете такие трудности. Включение и выключение NetGraph. Данный бинт очень поможет вам при необходимости в технической информации об игре, fps, pin, var и так далее. Также включение NetGraph а можно забиндить и по нажатию на Tab, чтобы вместе с табуляцией у вас включался и отключался NetGraph. Для того чтобы это сделать, нужно скопировать команду записи и вставить ее в AutoExec. AutoExec – это тот файлик, который при запуске CSGO активирует все команды, которые в него вписаны. Находится он по следующему пути — Steam, Steam Steamups, Common, Counter-Strike, Global Offensive, CSGO, KFG. Бухлоп — одной кнопкой. Чтобы данные команды работали, нужно играть только на своем локальном сервере. На серверах сообществ и серверах Valve команды работать не будут. Тренировка раскидки. Благодаря этому бинду мы сможем одной кнопкой настроить сервер, чтобы тренировать раскидки. бинд для быстрой настройки игры 1 на 1 или 2 на 2. Для того, чтобы забиндить какую-то надпись в чате на определенную букву, нужно написать бинд, эту самую букву и в кавычках написать сей и через пробел саму фразу, которую вы хотите написать. А также в описании я ставлю сайт для создания биндов закупки, для того, чтобы по нажатию всего лишь на одну клавишу, вы смогли закупаться сразу всем тем, что сами выберете, собственно, на эту клавишу. Что ж, вот такой вот сборник биндов у меня получился. Я очень надеюсь, что я ничего не упустил, а если я все-таки что-то не заметил, то обязательно напиши об этом в комментариях, и я постараюсь все это дополнить в описании. Поэтому обязательно туда загляни, там будет больше подробностей. Обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось, потому что на сегодня у меня все. Всем пока и удачи!